Эй, любители психологии, добро пожаловать обратно в другое видео. Мы хотим поблагодарить вас всех за поддержку, которую вы нам оказали. Миссия канала Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь давайте начнем. Эмоциональное благополучие – это то, как вы подходите к жизненным проблемам и как вы принимаете свои личные чувства и управляете ими с помощью этих изменений. Итак, как вы узнаете, здоровы ли вы эмоционально или нездоровы? Если вы более эмоционально здоровы, вы можете позволить своим эмоциям быть более прозрачными. Если вы более эмоционально нездоровы, вы можете быть замкнутым и подавлять свои эмоции. Вам может быть трудно простить, вы чувствуете себя неуверенно и чувствуете, что бежите на пустом месте. Итак, с учетом сказанного, вот пять признаков того, что вы эмоционально нездоровы. Во-первых, вы уходите от большинства ситуаций и изолируете себя. Вы часто убегаете в свою комнату при малейшем неудобстве или, возможно, склонны изолироваться, даже когда, казалось бы, все в порядке. Хотя полезно дистанцироваться от ненужных конфликтов и время от времени делать передышку. Слишком большая изоляция может быть предупреждающим признаком депрессии. Отказ от веселых занятий и отказ от общения с семьей и друзьями может привести к одиночеству, гневу, негативным мыслям и непониманию. Во-вторых, ты говоришь себе, что с тобой все в порядке, даже когда это не так. Ты всегда говоришь себе, что с тобой все в порядке, даже когда это не так. Есть ли у вас привычка игнорировать негативные эмоции? Подавление эмоций может показаться простым и быстрым решением, но это также может привести к эмоциональным вспышкам. Допустим, вы подавляете свой гнев из-за разрыва отношений, или вас расстраивает напряженная рутина на работе, и вы никому не говорите о своих чувствах. Если вы не справляетесь со своими эмоциями, такая мелочь, как забвение купить молоко из списка продуктов, может привести к взрывной драке. В-третьих, ты держишься за обиды. Вы обнаруживаете, что сражаетесь со своим врагом в своей голове. Например, думаете о том, чтобы ответить своему противному однокласснику. Хотя всем нравится представлять себе сценарии, в которых они побеждают своих мучителей, важно понимать, когда вы слишком много думаете о них. Держаться за гнев и обиду – это тяжелый груз, который нужно нести. Затаенные обиды могут привести к депрессии или беспокойству. Вы можете принести с собой свою горечь и гнев, вступаете в каждые новые отношения и настолько погружаетесь в неправильное, что не можете наслаждаться своим настоящим. В-четвертых, ваша неуверенность берет над вами верх. Вы все больше беспокоитесь о своих недостатках? Боитесь ли вы суждений других людей о вас? Когда общая неуверенность остается неконтролируемой в течение длительного периода времени, сомнения и негативные чувства, которые вы испытываете, могут оказать значительное влияние на вашу жизнь. И это непреодолимое чувство незащищенности пронизывает вас негативными мыслями о том, как вписаться в общество своих сверстников, достичь своих целей или найти признание и поддержку. Неуверенность в себе связана с психическими расстройствами, такими как нарциссизм, тревога, паранойя и аддиктивные или зависимые личности. И в-пятых, ты чувствуешь, что живешь только ради выходных. Часто ли вам кажется, что большую часть времени вы просто проживаете свой день? У всех есть проблемы с работой и учебой, и это нормально иногда хотеть провести выходные. Но когда все, что вы делаете, это живете ради выходных, это может означать более глубокую проблему. Возможно, вы чувствуете себя перегоревшим и разочарованным, а также имеете дело со значительным количеством стресса и беспокойства. Когда у вас такой менталитет, вы живете ради выходных. Вы упускаете другие виды удовлетворения, которые вы можете получить за неделю, и боретесь с неудовлетворенными потребностями, что усиливает ваш стресс и разочарование. Боритесь ли вы с каким-либо из этих признаков эмоционального нездоровья? Есть ли какие-нибудь другие признаки, о которых вы можете подумать? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось смотреть это видео, поднимите большой палец вверх и поделитесь им с кем-нибудь, кому оно тоже может оказаться полезным. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку «Подписаться» для получения дополнительных видео Немиркин и суперспасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.